стать нашим партнером, мы, конечно, должны пройти регистрацию. Подтвердить регистрацию через свою почту. У нас внутренний перевод, регистрация и перевод между партнерами, вывод денежных средств у нас подтверждается через вашу почту. Поэтому почта должна быть Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. После того, как вы зарегистрировались, подтвердили почту, перед вами открывается вот такой вот кабинет. Первое, что это нужно, конечно, поставить свой аватар. Как только загрузите фотографию, нажимаете кнопочку «Загрузить». А следующее ваше действие – это нужно заполнить профиль. Ребята, наш бизнес очень серьезный. Здесь работают серьезные люди. Поэтому, пожалуйста, фотография должна быть установлена. И, конечно, заполнил полностью профиль. И прописаны кошельки. Итак, для чего это нужно? А для того, чтобы ваши партнеры могли иметь связь как, как со спонсором. Нужно прописать свой скайп, указать свой номер телефона и страничку ВК. Я, например, своего спонсора вижу. Я могу спонсору позвонить на телефон. Я могу написать на почту ей, я могу ей написать сообщение ВКонтакте и могу позвонить на скайп. У меня есть полностью связь со своим спонсором, а поэтому и я вам советую. В этом же разделе нужно обязательно прописать свои кошельки. Вывод у нас денежных средств на Perfect Money и Pair кошелек. На пополнение у нас подключена касса Free. Вы можете пополнить и со Сбербанка и с любой платежной системы, которая существует в интернете. Итак, 26 сентября, это буквально два дня назад, в 19.00 у нас стартовали две площадки «Жилпром Мини» и Жилпроммакси. Сегодня наш разговор пойдет именно об этих площадках. Но я хочу вам, ребята, сказать о том, что у нас очень много площадок для заработка денег. Это... Есть такая площадка, как а, две площадки автопрограмма, где можно начинать свой бизнес с 500 рублей, и за один круг вы делаете 39 750. Есть такая площадка автоэнерго. Вы здесь зарабатываете более 2 миллионов рублей. Есть такие 6 МЛМ площадок где на них сделана уникальная закольцовка, где вы будете даже получать и пассивный доход. Есть такая площадка в World Money. А здесь зарабатываете, можно входить с одной тысячи. За один круг вы зарабатываете 106 тысяч. За 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Это первая ворота на, на шикарную нашу площадку. И а 86 тысяч вы выводите себе на кошелек. Есть такая площадка социальная, это э, ПД, она была у нас социальная, сейчас она стала э, обыкновенной площадкой, она очень маленькая, здесь можно входить со 100 рублей, э, но много здесь я хочу вам сказать, вы не заработаете, здесь можно просто тренироваться. Те, которые люди только что пришли в интернет, еще не научились приглашать, здесь, ребята, вам тренировочная база, э, площадка э, ПД, вы на этой площадке за один круг а, зарабатываете 3 800 и за 1000 рублей у вас активируется а, первый стол на а, площадке World Money. А, есть такая площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота на а, шикарную площадку Golden Ring. Здесь а, вы будете крутиться всего лишь на двух столах, а, постоянно зарабатывать... По... 10,5 тысяч и получать пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини и площадка клевер на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Итак, когда вы выходите на площадку Golden Ring, а здесь у вас уже идет пассивный доход, здесь зарабатываем, что хочу сказать, вход на эту площадку, можно ее и отдельно активировать. Вход на нее составляет 20 тысяч, но здесь вы зарабатываете миллионы. Ребята, миллионы. И плюс вы на этой площадке получаете пассивный доход по площадке World Money и по площадке PDI. Итак, два еще две, две площадки клевер. Вы можете их активировать отдельно а, и а, работать на этих площадках. Клевер мини-вход составляет 300 рублей. А с двух лепестков вы зарабатываете восемнадцать семьсот пятьдесят рублей. Но площадка клевер здесь ход 3000, а с двух лепестков за один круг вы зарабатываете сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей. Вот такой вот наш очень денежный фонд. И сегодня я буду именно говорить. А площадки жил фонд «Мини» и жил фонд «Макси». Так как эта площадка позволяет нам, ребята, заработать себе на жилье, имея всего лишь 5000 в кармане. У меня вот, посмотрите, уже за два дня закрылся, закрывается первый стол в одно место, и я перейду в другой в удвоитель. Итак, на каждой площадке у нас есть вот такая кнопочка. Это кнопочка маркетинг. Вы можете посмотреть ролик по маркетингу и можете посмотреть в слайдах. Я перехожу на слайд, и мы начнем. Вам, вам расскажу маркетинг именно на слайде. Итак, жил про мини. Эта площадка у нас, ребята. Позволяет всего лишь иметь 5000 рублей в кармане и, и, и потратить, и заработать себе на жилье. Итак, вы, перед вами 3 семиместных э, стола и плюс два удвоителя. Итак, вы активируете за 5000 первый блок. Плечи в семиместных столах, вы все знаете, идут вышестоящим вверх, кто стоит над вами. А вот когда сюда приходит первый партнер, у вас пять идет это реинвест. Реинвест именно этого стола, именно по вашей броне. Вы можете выставить сюда бронь и поставить свой реинвест себе в плечо. А второй, когда партнер приходит к вам сюда, становится на это место, 2,5 идет на баланс для вывода. две с половиной идет в накопительный баланс. Третий партнер вам дает полторы тысячи на баланс для вывода. 2,5 идет в накопительный и в 1000 рублей делится по 500 рублей двум спонсорам. Это вашему спонсору и вышестоящему спонсору. Итак. Приходит четвертый партнер и 5000 идет в накопительный. Все у вас закрывается с четвертым партнером, закрывается у вас там, ваш первый стол и вы активируется удвоитель. Удвоитель должны прийти к вам ваши два партнера, которые вам дадут по 10 тысяч переход за 20 тысяч во второй стол. Итак, как я сказала, плечи идут вышестоящим. Но когда первый партнер становится, вы можете выставить бронь. Сюда вы выставляете свое плечо и плюс закрываете свое плечо. Итак, 20 тысяч идет с этого партнера в накопительный. Второй партнер это 10 тысяч на вывод. 10 тысяч идет в накопительный и по 1250 рублей идет вашим спонсорам. Как только третий партнер становится сюда, вам 7500 на баланс для вывода, 10 в накопительный идут, и как только четвертый партнер, у вас 20 тысяч идет в накопительный, с накопительного у вас все это списывается, и за тысяч у вас активируется четвертый блок. Итак, здесь у вас что? Должны прийти... Два партнера, которые дадут вам 80 тысяч, переход в пятый блок. Итак, здесь плечи идут. Можно сюда поставить и первого партнера, а, реинвест а, второго партнера. Реинвест можете поставить сюда. А третий, как только приходит второй партнер, становится вам 50 тысяч. Идет на баланс для вывода. А вот третий партнер вам дает 30 на баланс для вывода, а 50 у вас активируется Жилпро Макси. Четвертый партнер вам дает 80 тысяч на баланс для вывода. И пятый дает опять 80 тысяч на баланс для вывода. Ребята, я сказала 50, это 80 тысяч. Прошу прощения. Я привыкла на э, другой площадке по 50. Поэтому прошу прощения. 80 у вас получаете со второго, а с третьего 30 тысяч, а с четвертого 80 тысяч и с пятого 80 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы Выскочили на площадку, ребята, какую? Да, Жилпро Макси. Идем на площадку Жилпро Макси, нажимаем «Маркетинг» и смотрим слайд. Итак, вы перешли на эту площадку, а за вами идут с площадки Жилпро Мини ваши а, партнеры. Ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Они все идут следом за вами сюда, на этот блок. Итак, у вас активировался за 50 тысяч. Это первый блок. И приходит, можно сюда первого поставить партнера. Можно, здесь второй партнер, когда становится. Реинвест вы можете выставить сюда под этот. Третий партнер, 50 тысяч, идет со второго партнера в накопительный. А третий партнер к вам становится 25 тысяч на баланс для вывода. 25 идет в заморозку. С четвертого партнера у вас идет 15 на вывод, 25 в накопительный. И по 5 тысяч это вышестоящему и вашему спонсору. Пятый партнер вам дает переход. Все это списывается, и 100 тысяч у вас активируется второй блок именно за 100 тысяч. И сюда должны прийти ваши два партнера, которые дадут вам переход за 200 тысяч в третий блок. Сюда приходит ваш первый партнер, здесь второй партнер становится у вас по... Вы выставляете реинвест себе в плечо, можете... Выставите 200 тысяч идет на, на реинвест. А вот когда третий партнер становится, вам 100 тысяч на баланс для вывода. 100 идет в накопительный. И по 12500 идет вашим двум спонсорам. Четвертый партнер приходит, 75 тысяч на баланс для вывода. А 100 идет в накопительный. Пятый партнер вам закрывает ваш этот стол и переходит, вы переходите за 400 тысяч именно в, в, в накопительный блок. Это четвертый. Итак, к вам сюда должны прийти первый и второй партнер, которые дадут вам 800 тысяч на открытие пятого блока. Первый партнер, второй партнер. 800 тысяч на баланс для вывода. Можно поставить сюда третьего, четвертого вы получите 800 на баланс для вывода, пятый 800 на баланс для вывода, шестой на 800 на баланс для вывода. Итак, это вы всего лишь прошли один круг. Вы заработали более 3 миллионов 706 тысяч 500 рублей. Ну, я считаю, что это шикарная возможность заработать и купить себе квартиру. Я не говорю, что будет легко. Ребята, нигде в «Матрицах» легко не бывает. Везде нужно работать, везде нужно трудиться, везде нужны люди. Не умеете приглашать, учитесь. Приглашения нужны везде. А без приглашений бизнес вы никак не построите. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Приходите, ребята, зарабатывайте, ведь перед вами открылась шикарная возможность всего за 5 тысяч купить себе квартиру.